Канал Компас Инвестиций 2.0 Че хотел сказать? Да просто подпишитесь на мой второй канал. На нем есть все видео, даже те, которых нет на моем основном канале. Подпишитесь и все. Всем привет, всем бодрого завтра, ребята. Елищев Михаил Микрофона и мой канал Компас Инвестиций. Подпишемся на канал. Ребята, в сегодняшнем видео я покажу вам самый лучший сайт без вложений на данный момент. Вы, наверное, помните... Такой сайт, который был на рубеже 2015 16 года, как Traffic Monsoon, который, только вдумайтесь, платил порядка, ну, нескольких центов. Сейчас точно уже не помню. Нужно было пару раз кликнуть, и можно было заработать несколько центов. И это, вдумайтесь, несколько центов вы могли заработать, всего лишь потратив пару секунд времени. А что, на данный момент является, ну, цент это 65 копеек, только представьте. Никакие сейчас букши, никакие... Крано не сравнятся именно с этим сайтом. Давайте я его покажу, потому что все основные имбуксы платят мало. Итак, сайт называется э, GODL или Godl. А сразу скажу, что сайт сделан на уникальном движке. Также, здесь вы можете не вкладывать ни единой копейки и зарабатывать реальные деньги, выводить их. Трафик сайта только увеличивается, то есть посещение данного сайта только растет, а соответственно, в купе с владельцем из Германии по прогнозам дает хорошие, хорошие перспективы. Работу в нем в будущем, и не то, что он закроется, поработаете вы на нем, допустим, там месяц, и все ваши заработанные деньги там исчезнут. Нет, я считаю, что как он работал уже, а работает он достаточно давно. Я покажу это, и про него я буду кстати, делать много видео, потому что я тут буду реально зарабатывать. Итак, ребят, ссылочку на него оставлю в описании. Давайте сейчас пройдем регистрацию. Итак, сразу предупреждаю, вы сейчас видите перевод на английский язык а, сразу хочу сказать что я вам буду показывать на другом компьютере потому что я регистрировался уже на своем компьютере а двойная регистрация здесь запрещена. то есть вы на одном компании можете иметь два аккаунта поэтому придется мне зайти вот на другой аккаунт да, и регистрироваться на другом аккаунте. На другом компьютере Так, сейчас я вам покажу оригинал То есть, как выглядит этот сайт оригинале Подтормаживает немножко Но ничего, можно Можно, можно, можно здесь зарабатывать Подтормаживает это, потому что на другом компьютере, который находится в США Итак, видим Вербунген bochen geld verdient ну, гель-то я знаю, что это деньги. Это единственное, наверное, слово, что я знаю на немецком языке. Но неважно не важно. Итак, вы попадаете на такое окно. Сначала вам нужно зарегистрироваться. Давайте немножко опустимся вниз, и я покажу, как это сделать. Итак, нужно нажать на кнопку «Costenlos and Milden». Нажимаем на эту кнопку. Не думайте, что это какой-то рекламный видос, ребята. Я просто увидел результаты других людей и понял, сколько здесь бабок можно реально без вложений заработать. Не кладская на буксах бесконечных и получая там копейки. Здесь это реально. Причем вы вот тут в евро. Вы получаете не центы, долларов США. Этих грязных бумажек зеленых, а вот именно европейскую валюту, которая, ну, наверное, на пару десятков процентов, может быть, 10-15% процентов дороже, чем доллар. Итак, здесь вы видите все на немецком языке. Сейчас я заполню и покажу, что здесь именно нужно заполнять. Ну, а вы можете воспользоваться, в принципе, переводчиком Google, встроенным, да? Для этого нужно поднести верхний правый угол и нажать вот здесь на перевод. Итак, все переведено на английский. Нужно ввести сюда e-mail, потом выбираете, кто вы являетесь, женщина ли мужчина. Вот, допустим, я мужчина, да, тут нужно выбрать сэр или сир, я так понимаю, да? Ну, это все мелочи, то есть, как вам обращаться, сэр? Если кто-то сомневается, можно перевести на язык оригинала, там написано либо her, либо фрау. Ну, понятное дело, фрау это женщина, значит, мы выбираем сир, а не Миссис. Ну, женщины могут выбрать э, миссис или мисс. Для русского человека, в принципе, это одно и то же, слышится. Так, я выбираю сир и указываю e-mail. Дальше, здесь мы указываем ваше имя и фамилию, допустим. В данном случае пишем на латинице. Елисеев Михаил, я пишу свое. Компании плюс legal form. То есть, компания и э, легальная форма. То есть, правовая форма данной компании. То есть, если вы имеете компанию как ИП, да, то вы пишете название там Иванов и здесь указываете, по-моему, LLC. Но имейте в виду, что вот здесь все здесь белым, жирным, А это значит не обязательно. Так, здесь указываем стрит плюс house number. Значит, указываем улицу и вот в этом поле указываем номер дома. Далее указываем посткод плюс city. То есть мы вот здесь в начале, в первом квадратике вписываем ваш почтовый индекс. Шестизначный обычно в России он. И далее пишем на латинице название города. Здесь выбираем из выпадающего списку страну и бедой. Это наш день рождения. То есть день, месяц и год рождения. Сейчас, в общем, я все это укажу и продолжу видос. Как только мы подтвердили регистрацию, нам на почту приходит письмо также чтобы активировать ваш аккаунт проходите по ссылке в письме и далее вам приходит такое приветственное письмо я его перевел на русский язык с немецкого ваш счет был разблокирован Вы можете войти в свой кабинет да, И в качестве приветственного подарка Вы получаете скидку 10% в течение 30 дней ну, Давайте посмотрим, что же это за скидка Будем разбираться, ребят а, Зайду сейчас в свой кабинет Итак, я в своем кабинете И что вначале бросается в глаза? Вот эти 2,5% 2,5% ребята, это ваш рейтинг Не спешите выполнять задание Сначала я вам советую увеличить ваш рейтинг Я зарегистрировал новый аккаунт А у меня есть также аккаунт, который дал мне другой человек Поэтому я уже то, что там заработано То, что там проделано Вам покажу, то есть то, что было в начале И как оно будет у вас а, Все на немецком языке но давайте переведем Первоначально вы увидите Скоро вы побудете получать заказы на рекламу Вот такая надпись Также тут присутствует ссылка на заказ рекламы на данном сайте То есть вы можете размещать какие-то свои реферальные ссылки и рекламироваться Но нас же интересует заработок без вложений. Причем очень выгодный и по очень хорошим ставкам Ну эта надпись ведет на то, чтобы вы могли заказывать тут рекламу Свою рекламу, да? Ну или также, допустим, начать зарабатывать деньги Давайте сейчас нажмем вот сюда эта надпись означает увеличить рейтинг Как перевести, напоминаю, любую страничку Если вы используете Google Chrome просто Нажимаете правой кнопкой мыши И нажимаете translate to Russian да, В данном случае здесь у нас английский интерфейс Поэтому я перевожу на английский У вас же будет надпись translate to Russian Или перевести на русский язык Видим надпись increase, то есть увеличить Давайте нажмем сейчас эту надпись И только зарегистрированный аккаунт имеет 3,8 Вы видите огромное количество каких-то нулевых процентов My date то есть мои данные я заполнил свои данные и получил 3,8 процента ну и так далее так далее и тому подобное то есть кредит задонатить кому-то и тому тому подобное, разные вещи которые позволят вам увеличить ваш рейтинг а соответственно вам будет давать больше больше больше ребята больше просто огромное количество денег без вложений в этот сайт сейчас давайте я а, перейду на другой аккаунт, который дал мне другой человек И покажу, что будет, если увеличить рейтинг Итак, мы видим на русском языке Перевод здесь делается проще простого Перевод на русский язык Я нажал уже увеличить, да Точнее, вот давайте нажмем здесь И мы видим тут некоторые пункты выполнены По-русски все просто Новости, читайте регулярно новости Мои данные, проверьте, обновились ли ваши данные, ваши учетные записи Мнение, напишите нам свое мнение Дизайн, вы можете изменить дизайн в любое время и Игры, принимайте участие в этих играх Читайте электронные письма Письма. сразу хочу сказать а получать имейлы e которые наиболее приносят большие деньги здесь не получится прям сразу но вам нужно просто-напросто дождаться и к этому времени вы уже заработаете но когда придут еще возможности просматривания емейлов, e вы начнете зарабатывать еще больше это примерно занимает от двух недель до месяца после регистрации вашего аккаунта будут вам приходить столь долгожданные и наиболее э, дорогостоящие задания по просмотру e-mail. К слову сказать о количестве заработка. Сколько за что платят. Если вы не получаете русский язык, в ходе перевода, да, по каким-то причинам у вас русский язык не отображается. Вы можете просто следить за моими действиями и запоминать те кнопки, на которые нажимаю я. Итак, нажимаем на кнопку зарабатывать деньги, и у нас появляются расценки. То есть, сколько мы будем за что зарабатывать. Кстати, расценки меняются в зависимости от того, какой у вас рейтинг. То есть, если сейчас здесь аккаунт чуть-чуть прокачен я буду получать больше. На другом аккаунте, который я покажу чуть позже, там будет расценки, как правило, меньше. Допустим, поиск клики. Нажмите результаты в поиске. И получите 1 доллар Баннеры Просмотрите баннеры и получите целых 5 евроцентов Ребята, 1 евроцент Это примерно сейчас 75 русских копеек Представьте, здесь целых 5 Просто за клик по баннеру Видео, просмотр видео Будет вам выплачивать сайт 6 половиной евро за один час ну и так далее нажимаете на клики в постоянном серфинге вы получаете совсем небольшие деньги и так далее так далее и тому подобное когда вы регистрировались вы заполняли свои личные данные и если у вас не появился раздел и галочка в разделе мои данные то нажмите вот сюда и заполните все ваши данные телефон не обязательно указывать, указывает только лишь то, что выделено жирным шрифтом. С самого начала, как быстро увеличить рейтинг, ребята, укажите свое мнение. Нажимаем возле мнения, если у вас галочки, конечно, нет, вот сюда. У вас откроются ваши личные данные, вот здесь. Мы перещелкиваем на раздел мнения, опускаемся вниз и видим, вам нравится Google, Google, да? Google. И пишем что-нибудь. Спасибо за заработок, к примеру. Ну, либо еще что-то другое. Без разницы. Нажимаем сохранить мнение. И ваш рейтинг, а следовательно, ваш заработок увеличится. Ребята, не надо сразу зарабатывать. Сначала увеличите свой рейтинг. И максимальное количество галочек получите. Чтобы вернуться обратно, можно просто нажать на логотип годла. И опять нажать на увеличить возле рейтинга. Если вы напишите ваше мнение, либо вы что-то измените в ваше мнение, то это будет в самом верху вот здесь. Нажимаем вверху на колокольчик. И мы видим, что ваше мнение, в данном случае мое, отображается в самом верху. Спасибо за заработок. Люди пишут остальные отзывы, да? Тут некоторые даже видосы свои сбрасывают. Или это картинки. Ну, в общем, можете почитать. В моем новом аккаунте opinion, то есть мнение, нажимаем на раздел opinion. Идем в раздел opinion. Пишем, допустим, спасибо, да? Нажимаем. Save Opinion, то есть сохранить наше мнение. И сейчас вы увидите на моем личном аккаунте, как у меня изменится ситуация с рейтингом. Нажимаем на логотип Godla. Godla. Название, конечно, странное. Видим, 3,9 немножко, но увеличился. Давайте нажмем еще Increase, то есть увеличить. Следующий шаг, который бы я вам советовал сделать, это изменить дизайн. Видим здесь раздел дизайн. Кстати, в Opinion у меня появилась уже галочка. Дизайн. Нажимаем Design. Нажимаем... На раздел «Дизайн» здесь. И выбираем любой абсолютно дизайн. Ну, допустим, выберем вот так. Видим, у меня на заднем фоне какой-то синий дизайн. Сейчас он станет вот таким. Дизайн у нас изменился, немножко подвисает, потому что, еще раз повторяюсь, аккаунт создан на и открыт на другом компьютере, на удаленном. И после этого, у чудо, у нас рейтинг уже 64, значительно увеличился. Давайте нажмем еще increase, появилась галочка рядом с дизайном. и сейчас я вернусь на другой аккаунт, чтобы более, так сказать, подробно показать вам достоинство увеличения рейтинга. Следующий способ еще повысить свой рейтинг, это прочитать новости. Тут есть мини-инструкция, вы ее сейчас видите, то есть возле каждого пункта есть пояснение, Новости, регулярно читайте новости: то есть либо нажать сюда, либо просто пойти на колокольчик, да, вот сюда и прочитать все эти новости. Ну, если вы хотя бы один раз зашли, то они у вас уже прочитались. По идее, можете также ползунком подвигать и имейте в виду, что иногда эта галочка с рейтингом не сразу же появляется в разделе новости бывает через день бывает через два дня то есть просто зайдите на колокольчик пролистайте туда-сюда и через день либо через 48 часов обязательно галочка появится также вы можете контролировать прогресс по какой-то галочке, вот в этих процентах ралли клик всего лишь завершено на 8 процентов когда полностью будет завершено на сто процентов здесь появится галочка и мне дадут причитающийся объем рейтинга к моему проценту соответственно больше заработок в будущем ну когда я буду выполнять задачу самые простые действия я показал как ведут к увеличению рейтинга теперь более сложные опускаемся вниз чтобы начать уже прогрессировать и также зарабатывать вы должны самое простое это поиграть в игры кстати есть еще действие но действия достаточно сложные для русскоязычного населения можете попробовать там задание а, но если разберетесь то отлично у меня пока что нет игры нужно поиграть в 10 игр в каждую хотя бы минимум по одной минуте как только вы завершите Игру первую, у вас появится 10%. Нажимаем игры, выбираем какую-нибудь игру. Ну давайте вот выберем этого чувака. Так, плагин доп Flash Player, чтобы у нас работал. Что-то он меня ага, просто-напросто я перешел в игру. New Game. Так, я выключу звук. Нам говорят, как нужно играть, да? Собирайте, в общем, что-то. Звездочки нужно, то есть подпрыгивать, используя пробел. Довольно легко это играть. Просто чаще подпрыгивайте. И вы можете балансировать стрелочками вверх-вниз. Да куда ж ты едешь? Давай, езжай. Ага. Play more game. Так, если у нас что-то там появляется. В общем, я думаю, мы с этой игрой разобрались. Выбирайте потом другую. Ну, допустим, выберем вот эту. И засекайте у себя на часах хотя бы 10, а, точнее, 1 минуту. В каждой игре нужно провести не менее чем одну. Ребят, минуту. Нажимаем старт. Давайте запульнем что-нибудь. Что-то вроде тетриса, да? Нужно выбивать похожие по цвету шары. You can skip здесь add in... И количество секунд. То есть мы можем пропустить эту а, игру через это количество секунд. То есть этот, а, эту рекламу. И вот тут нужно собирать шары с одинаковым цветом сгорают те шары которые одним цветом и три одним и тем же цветом ну, я думаю мы с этим разобрались вот так ребят нужно поиграть в 10 игр по минуте возвращаемся обратно нажимаем увеличить давайте еще увеличим наш рейтинг ну я покажу как это делать Итак, нужно опуститься вниз в раздел зарабатывать деньги поиск виды 0 процентов поиск клики они работают вместе нужно сделать 10 раз и там и там чтобы заполнить обе да и получить соответственно две галочки нажимаем поисковой возле поиск виды и что-нибудь ищем к примеру заработок. Ну давайте поищем, наверное, на английском языке, потому что здесь все в основном на английском языке. Или давайте даже на немецком поищем, потому что было гельт, да. Вроде это на немецком деньги. Большое количество uh, разных баннеров у нас появилось. Uh, можно кликнуть на какой-нибудь из этих баннеров для того, чтобы это у нас засчиталось в виде как uh, посещения, да? То есть мы ищем, за каждый поиск дают, засчитывают как один поиск либо 10 процентов в галочке поиска. А если мы нажмем на данный баннер нам засчитается еще 10 процентов в кликах 10 таких кликов нам даст полное заполнение давайте кликнем сюда полное заполнение галочки клики если какие-то вещи у вас не открываются да значит у вас просто стоит блокиратор реклама лучше его здесь отключать ребят отключайте на данном сайте любые отблоки иначе у вас не будет ни баннеры появляться ничего видимо у меня он отключен я сейчас понажимаю кстати эта вещь вам еще дает и заработок то есть Каждый клик по каждому баннеру дает вам заработок. Прайс вы видели. Давайте вернемся сейчас назад и посмотрим, какая у нас тут ситуация. Нажимаем увеличить. Итак, клики по сайту. Ага, пока что почему-то у нас нет. Вполне возможно, это чуть позже обновится. Угу. Смотрите, э, так, кликов у нас пока что нет. Баннерных просмотров. То, что вы ищете, вам зачисляется как поиск, и также вы получаете за это деньги. Давайте еще что-нибудь поищем. Ну, допустим, напишем Earning. По-английски, это означает заработок. Соответственно, с этим поисковым запросом на немецком сайте будет мало баннеров. Вы можете либо какие-то распространенные запросы на английском языке писывать, либо на немецком языке, так как немецкий сайт. Нажимаем сюда. Давайте еще сюда нажмем. То есть нам за клики и за обвод любых вот любых поисковых запросов. Допустим, money деньги Видим, большое количество баннеров появляется. Ходим, смотрим по этим баннерам, закрываем. Возможность заработка в интернете и так далее. А теперь хотел бы заострить внимание на статистике. Деньги здесь вы зарабатываете целый месяц. Видите, да? Та сумма, которая у меня начислилась за целый месяц работы. Практически на этом аккаунте никто не работал целый месяц. То есть пару кликов всего лишь сделали. 30 евроцентов было заработано. Но за целый месяц и как вы зарабатываете Поле подробную статистику вы можете увидеть вот здесь Нажимаем на вот эти три полоски Далее идем в доход И мы видим все, что мы здесь сделали Партнерская программа, клики Видим, всего лишь было два клика И я заработал вот это количество евроцентов В целом, да, это за ноябрь И за август было начислено 30 евро центов Ребят, тут очень-очень, если вы переведете на русские деньги Очень-очень щедрый доход за простые действия По сравнению с другими какими-то буксами Кстати, вот этот успех можно еще найти вот в этом разделе Нажимаем на эти полоски, потом идем в раздел успех так ребята, мы уже с вами Прошли некоторые способы получения этих галочек, да, и также уже начали зарабатывать первые деньги. Основной заработок здесь это также автосерфинг. Давайте нажмем его, клики по сайту, это и есть автосерфинг. Здесь он не выполнен, на нулях процентах стоит, но чтобы получить здесь галочку, то есть нужно 10% посмотреть сайтов и это делается причем на автомате нажимаем смотрите веб-сайт кстати это абсолютно ребята пассивный способ заработка вам здесь ничего не нужно сделать вы можете просто уйти куда-нибудь пойти на работу лечь спать видим у нас идет обратный отчет и мы заработаем вот это количество евро то есть просто оставьте эту страничку и она уже будет вам приносить деньги вы можете даже э, я еще не пробовал конечно но вы можете ее закрепить где-нибудь да и идти к примеру там не знаю на мой канал посмотреть или еще что-то на YouTube, че каналчик, чей нибудь заглянуть, солдат спит, а деньги идут. В общем, заработок здесь, не бей лежачего, итак, у нас заканчивается просмотр первой странички. У нас идет переход на следующую страничку. Да, мы деньги эти получили, которые нам были здесь указаны. И появляется следующая страничка, если будет у вас ругаться антивирусник, потому что многие сайты используют различные скрипты, к примеру, для майнинга, да, которые здесь размещают свои объявления, чтобы здесь крутиться, чтобы вы их просматривали. Не обращайте внимания, просто поставьте нормальный антивирусник. Любой абсолютно антивирусник современно защищает, защищает от а, плохих сайтов, либо майнинг скриптов. Также не забывайте, что вот эти проценты начисляются не сразу, могут на следующий день за, числиться, могут даже через двое суток. Поэтому имейте терпение. А я пока вам это все показываю. У меня работает скрипт. Ну, не скрипт, а скрипт автосерфинга. И сам просматривает все вот эти сайты. Хотя мы видим, да, тут вообще нулистые. Не знаю почему, почему он мне не дает деньги. Хотя сайт здесь крутится. Но вам ничего не нужно предпринимать, просто оставьте сайт в покое, пускай работает. Вы скажете, да здесь какие-то копейки. Как же здесь нормально заработать, если тебе платят такие копейки? Ребят, в правилах даже указано, что можно автосерфинг открывать в нескольких вкладках. Для этого мы Заходим в счет Идем вот сюда, клики по сайту И открываем несколько вкладок Если у вас компьютер достаточно мощный И позволяет открывать несколько вкладок Так, видим, да, у меня здесь блокирует отблок мы его временно вообще отключим Давайте вообще отключим Поэтому обязательно его отключите Может появляться CoinHive Это скрипт майнинга Вы просто подождите некоторое время, чтобы он исчез Давайте еще раз покажу Так, клики по сайту Нажимаем, если появляется такая штука Пояснение, да, что нужно делать Нажимаем в данном случае веб-сайта Видим, открывается скрипт CoinHive То есть майнинг скрипт Мы просто дождемся, пока он здесь прокрутится И начнет нам показывать не майнинг Майнинг выключится, да А именно будет показываться страничка с. С серфингом сайта иногда он так очень долго крутится, но просто нужно дождаться. Ребята, советую открыть в нескольких вкладок автосерфинг сайтов. Тогда у вас и будет больше заработок в такое количество раз. Не забывайте возвращаться на данную вкладку и проверять, не вылетел ли у вас автосерфинг. То есть, полистайте, посмотрите, реально ли идет на каждой вкладке у вас обратный отчет. Если по каким-то причинам у вас сайт с серфингом вылетел, вы просто его вот так закрываете, да, на крестик нажимаете и открываете заново. Также хотел заметить, вот по поводу клики по сайту. Вы можете все это дело найти и в разделе зарабатывать деньги. Потому что вот тут мы смотрим тот список, который дает нам рейтинг. То есть, увеличивает Дальнейший заработок Чем больше рейтинг, тем больше и заработок Нажимаем зарабатывать деньги Если вы уже хотите зарабатывать В принципе, тут то же самое есть В неспадающем списке вы можете выбрать тот а, способ заработка Допустим, клики по сайт. Тут там говорят, что и как, какие условия и так далее Клики из Бразилии, Гонконга, Индонезии и других стран не возмещаются то есть, если вы живете вот в этих странах, то, к сожалению, вы не получите заработок. Также отображается статистика, то есть, сколько сегодня было кликов сделано всего и из каких стран, какое количество кликов было. Максимум было заплачено, только вдумайтесь, 4 евроцента за один клик. Очень-очень круто. Вознаграждение должно быть выплачено 1 числа каждого месяца. Так, самое дорогое это чтение писем. Как я уже говорил, письма сразу не приходят, а примерно начинают 2 недели-месяц после регистрации. Электронная почта. Идем сюда. Все неподтвержденные электронные письма Также можно найти в меню чтения писем Идем сюда Видим, приходили на электронную почту письма И за это было зачислено вот это количество денег Это 30 октября, 21 октября и так далее То есть нужно заходить на электронную почту Проверять папку спам Проверять разные подпапки Если это у вас gmail почта Заходить в это письмо, которое вам пришло Открывать его смотреть в течение одной минуты И вам будет зачисляться деньги На полном автомате Давайте еще перейдем в раздел галочки Который вам дает рейтинг Итак, баннер виды вы автоматически зарабатываете деньги с помощью баннерных просмотров то есть когда вы находитесь на данном сайте периодически у вас будет появляться баннеры и эти баннеры о а появлении их не зависит от вас никаким образом будет вам давать деньги и увеличить вот этот а, рейтинг до да, количество процентов а потом появится галочка которая даст вам общее увеличение рейтинга вашего аккаунта также если мы зайдем в раздел клики по сайту вот он тут есть у нас открывается автосерф, уже выше названы если вы видите внизу какой-нибудь баннер и рядом в в уголке есть буква G, то есть баннер от Годла этого сайта. Если мы нажмем на данный баннер, у нас засчитается не только заработок, но и вот сюда. Баннеры клики, вот в этот раздел. Можно после клика закрыть. Следующий клевый способ заработка здесь и также получение галочки это видео просмотров. Также их можно найти вот здесь. Так, видео просмотров. Нам говорят правила, да? Итак, вот все видосы. Если вы этот видос уже просмотрели Вам за него ничего не начислится Но чем длиннее видос, тем больше будет платить К примеру, вот этот 12-минутный видос Если вы посмотрите, то вам заплатят неплохие деньги Бывает и по 10 центов платят здесь За просмотр одного видоса Вы можете его открыть и перенести в какую-нибудь вкладку да, Переключиться себе там Заниматься своими делами Будет идти просмотр, но не забывайте Что нужно будет вернуться после окончания Вот этого времени, когда видос закончится И подтвердить кнопку Что вы просмотрели видос Если этого не сделаете, быстро то просмотр не засчитается и вы деньги не получите давайте сейчас я это продемонстрирую ну демонстрацию видос я не буду по понятным причинам на ютубе показывать но я просто его посмотрю сейчас и продолжу видео покажу вот эту табличку отлично просмотр у нас засчитан мы получили вот такое оповещение я внимательно посмотрел видео, данные в Google являются полным, правильными и актуальными. Рейтинг и так далее. Нажимаем на «Хорошо», и нам зачислялось вот это количество денег. Видео здесь было короткое, по сути дела показало, что 12.31, но оно отображалось всего лишь несколько секунд, ребята. И вознаграждение за час составит вот такое. То есть, можете открывать себе вовремя, просто нужно нажимать на кнопку «Хорошо». Вот так. Есть раздел «Кино», «Музыка», «Новости». То есть можно смотреть и слушать музыку, заниматься какими-то делами и просматривать фильмы. То есть заниматься приятно с полезным, совмещать все вместе. Если вы любите какие-то свои сериальчики на ютубе смотреть, которые также там есть, вы можете искать их, используя поисковую строку. Да? Это можно все вот тут найти, вот в этом разделе. И далее вбить какой-нибудь там фильм его посмотреть, но имейте в виду, как правило, 15 минут первые просмотра видоса зачисляются в виде денег. То есть, если вы посмотрели 15 минут и хотите закончить фильм, то дальнейшее ну, даже не имеет э, практического смысла. Вы можете после 15 первых минут закрыть, и вам будет начислено. То есть, раздел вот тут, да, вы получаете заработок, кроме тех, которые вот здесь есть. Потому что здесь встроены именно на сайте годов видосы. А вот тут все видосы, которые вообще есть. И не просто те, которые подобраны Годлом. А именно те, которые вы вобьете, найдете и будете смотреть. Еще одна штука, которая может вам повысить рейтинг, это бревна, как они тут тут криво переводят. Регулярно вводите в свою учетную запись. Ребят, как только вы заканчиваете работу с данным сайтом, вы должны просто вверху. Да, давайте даже я это немножко покажу. Видим, я сейчас вернул обычный немецкий язык. Тут написано логин, да, как на немецком, так и на английском. Подводим к этой учетной записи, чтобы не полить свой e-mail, я не буду подводить. Там будет написано логаут, то есть выйти, логаут нажимаете, Тем самым вы выходите из вашего кабинета. Допустим, вы проснулись на следующий день и решили снова зайти на данный сайт, чтобы начать зарабатывать абсолютно без вложений. Вы заходите в свой аккаунт и этот выход, вчерашний и сегодняшний вход, вам будет засчитан вот сюда. 10 таких входов-выходов вам дадут галочку увеличения общего рей рейтинга, а также будут зачислены вам я так понимаю деньги хотя вот по поводу этого я не уверен мне мой вышестоящий сказал что он только увеличивается здесь процент появляется галочка и общий процент мой соответственно вот здесь увеличивается ребят еще буду много записывать видеороликов про данный сайт потому что он платит во-первых в евро во-вторых надежный немецкий и в третьих то что данный сайт позволяет зарабатывать долго и стабильно буду еще некоторые моменты по данному сайту освещать поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал все ссылки будет в описании подписывайтесь на канал ставьте этому видео класс и да пребудет с вами профит пока пока